Как стать визажистом? Кто такой визажист? Человек, который ничего не делает, делает классный фот, красивый и накрашенный, берет кучу бабла, оп, бери лопату, собирай деньги. Всем привет! Вы на моем канале и сегодня будет не совсем обычное видео, я хочу поговорить с вами и рассказать о том, как стать визажистом. Прикольная, интересная профессия, на сегодняшний момент она очень популярная. Собственно, в глазах обычных людей кто такой визажист? Это человек, который отучился, ничего не делает, красиво машет кисточками, делает классные фотки, пилит контент в Instagram, сам всегда ходит красивый и накрашенный. И при этом берет кучу бабла за свою работу. Собственно, многие так и думают, что это оп, на раз-два все сделал, выучился и просто бери лопату, собирай деньги. Сейчас развею немножко эти мифы. Но и расскажу про кучу плюсов этой крутой профессии. В общем, я не буду рассказывать банальную информацию, которую вы можете найти в интернете. В общем, каждая вторая статья, вернее, все статьи в интернете про то, как стать визажистом, как выучиться, что нужно делать, они реально все одинаковые. Я специально загуглила и посмотрела, что же пишут для людей, которые хотят окунуться в эту сферу, хотят поучиться или сменить свой род деятельности. В общем, везде банально, одинаково, сколько скучно и практически не информативно. А ссылки на статьи, которые мне понравились, я оставляю под видео, так что переходите и читайте. Я быстренько сейчас пробегусь по плюсам и минусам профессии. Начну с хорошего. Плюс в том, что вы действительно имеете свободный график, работаете когда захотите и сколько хотите. Вы свободно устанавливаете стоимость своих услуг. Если вы реально уже крутой профессионал, вы себя прокачали, у вас классные соцсети, и есть уже клиенты, то вы, соответственно, со временем можете поднимать свой ценник, заниматься мастер-классами, ведением обучений, и здесь у вас рост просто безграничный. В общем, вы будете постоянно в тренде, потому что вы просто обязаны. Знать, что сейчас модно, что сейчас носят, быть в курсе всех самых крутых новинок, ориентироваться на молодежь и так далее, потому что вы своего рода должны быть трендсеттером для своего клиента, для того, чтобы предложить ему самое новое, самое крутое, качественное и самое Классная на сегодняшний момент, поэтому вы все этой информацией должны обладать. Как этой информацией обладать? Соответственно, за нее надо платить деньги. То есть вы э, не думайте, что вы обучились один раз и раз в год будете ходить куда-то на повышение. Нет, вы будете покупать мастер-классы, онлайн, э, ездить к разным визажистам на повышение и так далее. То есть вам постоянно нужно будет вдохновляться и черпать просто кучу информации. А еще к плюсам я, конечно, бы отнесла... Это вытекающее из предыдущего пункта ваше постоянное развитие. Это реально крутая профессия, в которой вы никогда не сможете застрять, остаться на каком-то уровне и просто сидеть и скучать и думать, блин, а куда мне двигаться дальше? Здесь просто безграничное движение. То есть вы начинаете как простой мастер. Возможно, вы пойдете работать в салон. Вы, может, просто начнете арендовать какое-то место, развиваться дальше больше. Может быть, соберете свою команду, в дальнейшем откроете школу, салон. То есть просто безгранично. Можете онлайн-мастер-классы со временем записывать. То есть потолка в этой профессии действительно нет. Так, собственно, это, наверное, такие самые главные плюсы профессии. Теперь поговорим немножко о минусах. Я для себя, конечно, не вижу минусов в этой профессии, но для начинающего молодого специалиста могу выделить то, что график, да, действительно не ненормированный, вы сам себе хозяин или хозяйка. А здесь встает проблема привлечения клиентов, где их искать, как их привлекать, потому что вы сами прекрасно знаете, соцсети переполнены крутым контентом, каждый старается, что-то делает, работы у всех на уровне и сейчас просто красивой фоткой или классным видео никого не удивишь. В общем, потенциальных клиентов вы подыскиваете себе сами, поэтому включайте фантазию, не спите ночами и думайте, куда вам писать, куда звонить, как себя продвигать и где рекламиться. Кстати, я, наверное, запишу еще одно видео. О способах продвижения потому что для молодых специалистов молодых визажистов которые только окончили школу это очень актуально я сама была в этой ситуации соответственно закончив школу ты сидишь у тебя полный чемодан косметики классные кисти и тебе никто не звонит тебе никто не пишет потому что тебе никто не знает и здесь конечно немножко начинаешь впадать в такую небольшую депрессию и думать, как тебе развиваться дальше, куда тебе идти, Ну, в общем, об этом мы поговорим. Также один из минусов – это, конечно же, нестабильная ваша зарплата. Так как вы зависите полностью от себя, вы ищете себе клиентов, есть высокий сезон, есть низкий. Высокий сезон это перед Новым годом это корпоративы, вечеринки и так далее. Также высокий сезон это лето. Свадьбы выпускные. То, что находится посередине, бывает месяца абсолютно просто ноль. И здесь, конечно, есть когда погрустить. И еще один минус: вот он просто залетел мне в голову, я как вспомню. Когда я только закончила обучение, то есть у меня была сумка, в которой лежала вся косметика, 3-4 вида тональных средств, в общем, кисти, в общем, все. И ты, как молодой визажист такой весь импульсивный, радостный, всегда едешь к клиенту, думаешь, что тебе понадобится там все на свете, тащишь эту сумку на пятый этаж, на девятый Везде по лестницам, по улицам, зимой, через сугробы, в дождь. И действительно, через пару месяцев такой работы вы просто... ваша спина скажет вам «Привет!». То есть, если у вас нет машины, таскать на себе весь всю эту атрибутику – это действительно тяжело. Это прям на самом деле за целый день работы ты просто дома садишься, и тебе больше ничего не надо. Ты хочешь лечь на пол – выпрямиться, лежать и не вставать. Действительно, это труд. То есть, на самом деле, быть визажистом, это не просто стоять махать кисточкой красивой, всем улыбаться, это действительно труд. Но вы можете облегчить себе эту задачу, если э, у вас позволяют финансы, вы вкладываетесь в обучение и сразу же арендуете где-то место. Ну, конечно же, это дополнительная ваша финансовая нагрузка. И небольшой вам совет, купите чемодан на колесиках. Вот такой. Он реально упростит вам жизнь, потому что чемодан имеет металлический каркас, на котором вы можете посидеть, если вы работаете где-то в полевых условиях. Плюс все-таки чемодан на колесах это снижает вашу нагрузку. Перехожу к следующему пункту, как выбрать школу. Куча статей написано по этому поводу, но они на самом деле такие бестолковые, я сейчас вам дам такие крутые советы. В общем, записывайте и запоминайте. Для начала вам нужно выбрать школу или преподавателя. То есть вам нужно посмотреть соцсети, странички, работы и действительно выбрать то, что вам нравится, что вам к душе, потому что у каждого мастера свой стиль, свои работы и свое направление. Здесь вы посмотрите, чему вы изначально хотите научиться. Далее вы узнаете по поводу курсов и стоимости обучения. Запишитесь на личную встречу, приедьте в школу, побеседуйте с преподавателем который будет вести у вас курсы это действительно очень важно теперь основные пункты основные моменты которые вы должны узнать первое сколько стоит косметика на которой вас будут обучать есть сегмент люкс есть дорогой проф есть средний проф и есть какие-то то какая-то косметика из масс-маркет. Все это можно смешивать, и классного результата в макияже, поверьте, можно добиться при помощи масс-маркета и при помощи профессиональных средств. То есть вы для себя должны понять, у вас есть бюджет, есть бюджет на обучение и бюджет на косметику. Поэтому посмотрите, на чем работают и на чем вас будут учить. Потому что если там только люкс, и супер проф, вам нужно будет покупать все то же самое. И вам практически не будут подсказывать аналоги более бюджетной косметики. Очень важный момент, если вы собираетесь обучаться в другом городе, и у вас будет проблема с поиском моделей. Обязательно узнайте, помогает ли школа или преподаватель в поиске, в предоставлении моделей. Есть школы, которые помогают, у них действительно есть хорошая база моделей. А есть школы, которые перекладывают это на ваши плечи. Поэтому узнайте. Потому что если вы приходите на обучение, вы не можете найти модель, значит вы остаетесь без модели и, соответственно, не можете отработать свой макияж. Еще один важный момент – это сколько будет человек в группе, в которой вы собираетесь обучаться. Если это реально большая группа, 5, 6 и 10 человек, соответственно, урок длится примерно 3-4 часа. Дольше никто держать вас не будет. За это время вам нужно отработать макияж. Представьте, сколько раз преподаватель сможет к вам подойти. Намного меньше чем в группе, в которой, например, будет 2 или 3 человека. То есть я здесь ни за что не агитирую, здесь вы выбираете для себя сами, просто продумайте этот момент. Когда я обучалась, у нас в группе было 5 человек, и после того, когда я попадала на повышение, на какие-то индивидуальные уроки, я поняла, что обучение в мини-группе или индивидуальное обучение — это совсем другая песня. Там вам и руку поставят, и преподаватель будет возле вас, поможет вам тщательно сделать тушевку и так далее это все проконтролирует в больших группах вы будете сами отвечать за свой результат то есть преподаватель по большей части он будет просто комментировать вашу работу где у вас получилось где не получилось на что вам следует в следующий раз обратить внимание я постаралась подготовить для вас максимально интересную информацию и супер полезную планирую снять вторую часть видео в котором я хочу также подсказать вам, что делать после того, как вы закончите курсы, как заниматься собственным продвижением и развиваться. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, потому что я для вас сюда буду выкладывать кучу ценной информации. И просто очень хочу, чтобы это видео поднялось в топ. Пусть как можно больше людей узнает о моем канале. Всем пока, спасибо за просмотр.